Просто я придумала тебя. Это я, писала эти сказки. Это мы под снегом января. Так просто верили, мечтали, мы любили, начинали с нуля. Но кто же сделал это с нами, кто сложился реками не так? А помнишь, мелом на асфальте рисовал? Я люблю тебя, мой зайчик, где-то там. Лишь для тебя одного Но мое сердце Будет биться Лишь для тебя одного Это я Придумала тебя а Облака Смывают с неба краски И весь мир Под снегом января Одиноко остывает, под ногами замерзает. Я тебя Лишь для тебя одного, но мое сердце будет биться лишь для тебя одного.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 Кто же сделал это с нами, кто сложился реками, не так